Харьков, вот, и боюсь, что э, что-то один говорит, везут 7 э, евреев, вот, и, э, и один говорит, что вроде бы может быть уже закроется вообще город. Вот. Да. Угу. А, я, знаете, по какому звоню? Да, да Юрий. Мне пришло сообщение, отчет о получении денег от племянника. Так. Я, я обратила внимание, что от вас мне пришло только одно, один отчет. А я вам два раза посылала. Может быть, там как-то суматохи не получили, а может быть, вы в один день сразу вместе получали, не знаю. А напомни, какой отчет там был? Очень плохо слышу вас. Напомни, какой отчет был? Ну, нет, мне просто от Western Union пришел отчет, что деньги они получили. А, только от Western Union, что только один да, В таком случае я мог просто забыть. Тогда вполне, потому что тогда было в августе был такой наплыв людей, что было. Да, пожалуйста, да. пожалуйста, да, потому Хорошо. что Это, ну, ну, жалко, если я не так Да, да, про. про... Раз отчет. Ну, вообще, по идее, был два раза ну, скорее всего, что я просто замотался, там что-то не проходило, вот, и, а потом mm. другие дела. Это и... Не Хорошо, спасибо большое. Я вам скину сейчас. Спасибо сейчас большое. Отлично, он вот сейчас приедет скоро. Часа через большое два будет у нас. Привет. Вам. Я не, знаю, раз я уже да, хор... не каждый раз приятно, все равно. Вот, Каждый раз Огромное приятно. Вам спасибо. Ну, но ну, опять же, ты, ты там обещала сама записать, вот и файлик выслать. Из фото. А, он фото... а Тогда я не получил просто. А ты куда Посмотрите, высылала? Я вот на вашей стене а, а, где... я а на какой именно стене? Напомни. А, на личной анкете, да? Ну да, на стене. Все, буду смотреть. Я же говорю, мне, знаете, мне, мне месяц некогда смотреть никуда. Вот. Поэтому, <с <с вот там, спасибо, да, спасибо. Раз, раз выслала, тогда очень приятно, прочитаю обязательно. Вот. Не, мы видео сняли с мамой. А, отлично. А Влад мне показывал быстренько видео, там, где все четыре стоят. я поставила и это видео, и я Ну, Юлечка, Юлечка, очень приятно, очень приятно. Вот. Говорит Влад, через два дня уже закроется вообще все. Да, то есть это вот я не знаю, но он приедет, На Скоро не закончится, Юль. Год-два, видимо. Да, я поехал Москвы, послушаю там передачу. Там их корреспондентка. По Эхо Москвы. Я тебе послушу ссылку. Вот сегодня. Послушай, там хорошего ничего не говорит. Вот. Так что, видимо... Да, да, да только только да, только все-все дальше погружается это все. Вот. Ну, у ребят в Москве тоже не все Там тоже с документами, с, что на Но, о, я это не важно. Mm -hmm. Да, да. юля у нас сейчас планерка. Вот, давай, если Влад приедет, тогда позвоним, так, да? Хотите увидеть финансирование, посмотреть, какие вы получили, какие нет? Хорошо. Хорошо, Ельф, хорошо. Да все, Влад, Влад приедет, мы позвоним еще раз. Окей. Да, да скоро да. будет. Угу.